Всем привет на моем канале, сегодня буду готовить пасхальное безе, им можно украшать куличи, либо вообще просто на подарок штучно дарить, упаковывая какие-то коробочки, либо пакетики. У меня готова швейцарская меренга на 4 белка, 187 грамм, значит я буду использовать гелевые красители российский желтый, розовый, кредо и зеленый кредо. Здесь у меня уже готов пергамент с разметочкой. Рисовала я все от руки. Чисто так наглядно, чтобы иметь понятие, куда что рисовать. Для начала необходимо окрасить меренгу. Меренгу поместила в кондитерский мешок с обрезанным уголком примерно сантиметр. И отсаживаю просто кругленькие мордашки. Вставляю палочку. И сразу рядышком отсаживаю еще одну. Только здесь у меня будет зайчик, цыпленок и зайчик. Дальше беру мешок, отрезаю уголок 0,5 мм и сюда же вставляю мой мешок кондитерский с желтой милингой. Отсаживаю крылышки. С помощью ложки и воды убираю то, что мне не нужно здесь, сглаживаю. Мордашку. Теперь тоже же самое, мешок-мешок. Здесь обрезан уголок 05 Я отсаживаю ушки у зайца. Розовой меренгой делаю щечки розовенькие. Теперь сделаю ушки, сначала палочку ставлю, обязательно в меренгу, иначе она отвалится, я возьму насадку закрытая звезда на 5 лучей и нарисую такие завиточки здесь я также от руки нарисовал яйцо сначала голову цыпленка с первого раза не получилось дубль 2 с помощью белой меренги делаю скорлупу и палочку здесь делаю клювик и крылышки с помощью насадки листик И добавлю немного зелени с помощью насадки листик. Часть меренги можно окрасить в черный, чтобы сделать глазки. Но я вместо окрашивания сделаю глазки-бусинки. У меня еще осталась меренга, поэтому в произвольном порядке я сейчас что-нибудь сюда еще отсажу. Итак, отправляю сушиться в духовку. У меня газовая духовка, регулятор ставлю на минимум, примерно 50-70 градусов. И открываю дверцу на 10 сантиметров сверху. Сушить буду примерно 1,5-2 часа. Безе высохло. Маленькие вообще быстро подсохли. Эти немножко дольше. если будете делать на силиконовом коврике будьте осторожны потому что при снятии таких плоских больших деталек они могут треснуть с пергамента они снимаются без проблем так. класс Вот такое в итоге пасхальное безе у меня получилось. Смотрится довольно интересно и весело, особенно для детей. И украшать куличи тоже очень актуально. Так что, кому идея видео понравилась, была полезной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!